Здарова бандиты, бандитки, а также их родители, с вами снова я Бобруха, и да, у нас сегодня токсики, но есть необычные токсики, которых я с вами хотел бы разобрать, которые будут в данном видео. Например, первый токсик, обратите внимание, он ждет меня, уже будучи стоя в прицеле и ожидая, когда я выйду с какой-либо стороны, и когда он меня убил, он не произнес ни слова. А теперь обратите внимание и послушайте, что будет, когда убью его я. Уважаемые зрители моего канала, я вас сердечно прошу, не проходить мимо комментариев и лайков, так как ваша активность под данным видео помогает им развиваться так же, как и мне. Поэтому не поленитесь, прожмите лайк, напишите комментарий. Вам не сложно, мне приятно, дает мотивации продолжать все это дело дальше. ебанно ты крыса, столько ебаная, нахуй вот что тебе сказал, блять. страшно, очень страшно мы не знаем, что это Блин. такое если бы мы знали, что это такое, мы не знаем Нет, что это давай такое на два оружия, бодни нифига 20. себе, ты просто да, ладно поехал 20 штук а откуда ну, вы то, что... появились гандоны, блядь? <связать> Древние, сука! Слышишь, <связать> да? Друг! Друг, мы просто за тобой следили! Дружок! Эй, дружок, не злись, пирожок! Ой! Такой злой! Фу! Я... Братишка, что то привнал. Потом в Ютубе себя ищи, друг. Да вообще похуй, где я буду себя искать, Слышь, ты, блядь? Братан, а ну, что такие все злые там? Да ты, блядь, суету наводишь, блядь. Все там? А ты, ты слышал, что он мне сказал, нет? Он говорит... Он говорит... Что у тебя, говорит, голос, говорит, женский? Ты что, пидор? Ну да, конечно. Самый настоящий пидор. Просто пиздец. Говорит, я не могу понять! Что у тебя голос, женский? Не разговаривай нахуй со мной, говорит. И сам не отвечает. Крис, криса, блядь, ютубер. Кто, Что, что? Криса Почему это? <сёк> Давай, объясняй <сёк> мне, что такое значит Крисов Call of Duty mobile. Давай. Я тебя Давай, слушаю. Паш. Я слушаю тебя, объясни мне, кто такая Крисов Call of Duty А объясни, лезь, брат. Слышал? Криса, а я, чили, я, чили. я тебе объясняю, кто такая Криса. Криса это которая сидит в домике в углу в прицеле и ждет тебя, Слышь, когда меня ты куда заедешь. Слышь, откуда зайдёшь. вообще? Все остальное да, это откуда? уже не Криса, понял да? Слышь, откуда? Оттуда. Откуда? Оттуда, я оттуда. Учись как играть, надо. Че? че говоришь? Че говоришь? Учись как играть. А как надо играть? Расскажи нам, как играть. А ты бот, блин? Ага. А ты кто? Yeah. А? Стой, стой. Эй, куда пополз? Чё ты ползаешь? Ты просто бот, я Антония. Ага. А ты, а ты? А ты кто? Ну, я бот, ты кто? Скажи, кто ты? Yeah.